Нет, мне это нормально. О, какая стрижка. что там, О, Алекс, привет. нет, Ладно, пойдем Нормально. Нормально. Так. Понятно. Нет, это я <свят> <свят> соседей. А, привет. О, привет. <свят> um, <свят> пойду, пойду <пчел> гуляю. Этот Жека. А, -а, -а. А, а, да. Идем. А. ну пошли. <свят> Нравится, так. А. -а, -а. <свят> <Ходит>. Ладно. Ладно. Так, пошли, пошли. А, тут так, мы выбили. Надеюсь, они в кого сегодня не все лица куба, потому что нас терроризирует этот настоящий багажник. Я сворую твою скорость. Ага. Ага. Так. что за? Уйди. Я сварую твою еще скорость. Слишком много у тебя скорости. Я еще сварую у тебя скорость. Слишком у тебя вкусная скорость. Я квартиры. Мистер Бак, спаси меня скорости. Еще сварую, извини. от меня уже. Так, а ну, здесь никто умный сюда не сойдет, ладно? Ну давай. Ёху! Эм... Я сворую у тебя скорость. Ой, злодей! Привет, злодеюшка! Лак! Давай ты мне просто Офи. отдашь спридвент, где у тебя сидит лакома, я из него изгоняю, и все будет прекрасно. Нет. Кот, ну, клизм! Сюда. Ой, я скоро, кажется, у суперкота заберу камень чудес. Так, мистер Бак, я забираю у тебя немного скорости. Супер котик. Я забираю у тебя еще больше скорости. А я не буду убивать тебя. А, о, присоединяй. А, мне надо тебе кое-что сказать. Иди за мной. А, ну без проблем, да, да хорошо. Избавимся да. от тебя. Так, м есть одно место, о котором у тебя, Олег, даже. Ну, твой брат не подозревает, и заходи сюда. Мне срочно нужна твоя помощь, поэтому <гас> Ты теперь не умрешь. Ну, Уверен? что он тебе поможет. Пошел а туда. Один только. А? Давай тогда, Вот этот, что он делает? Забрать скорость! Хорошо. Ну все, да. твоя скорость ну, уже правда, моя. Не говори, а не Хорошо. Так. Что а, вы... И чтобы твою скорость никто не забрал, мы сделаем так. На, ой, покажет, ой. Ой, ой, живота, ой, ой, ой. хороший. У меня со зрением. Я с... заберу твою скорость. Так, так Твоя скорость моя. Ну, благо, позови, и чудеса, не ну, сделает правда я... ну давай быстрее я. <связь> так. скорость Так ты не <связь> можешь <связь> сломать так бесконечный э, э, полет. Ну вот и будь там суперкот. Спасибо. Слезный кошак. Как, еще одного ко там... мне... еще... У вот этой балбесин скорость. Илья. А я... По я не смогу ничего не используешь Дракон ветра и поможешь Нет. нам. Так. Ладно, все, иди. Я даю тебе камень чудес змеи, который yes. Я разрешение попал. Теперь вот, вот, я заберу твою. Скорость! идет! Ты теперь не умрешь! Так, сейчас О, заберем. Да, эй, не -э -э -э поплатитель скорости или как тебя зовут? Как тебя вообще зовут хотя бы? Забрать О -о. скорость! Забрать! Может быть ты представишься, суперзлодей! Суперзлодей, может ты представишься? Группа! Как группа меня зовут? А кого не важно? О, вот снова всех! Снова всех переместил! Привет! Ой! Первый. Ой. Давай. Второй. Да, Ой, Тут у неудачники. Да я Упали. Здорово. Так, так Упали. Я начал все, Вроде бы они отстали от меня. Мне надо идти. Скай, мне да. пора уходить. Флаг. Нет! Что у них есть компьютер? Зачем ты? Флаг. Так, моя база находится сверху этого дома. Нельзя подпустить. Ааа, люди, Он... я пошел. Там вам что-то надо куда-то бежать, наверх. Нет, нет, нет. Меняешь. Срочно, на Оставляем сообщение мистеру Багу. Как работает <певышленный спир�> моя сила? Второй шанс. Хорош, используешь вот и силу? Да. А, мо, э, у меня Они очень много вопросов, как он мне удалось обидеть? Я ж писал СМС. А мне что Прием тебе не особняк говорит, да? Нет, мою логоват. Мою логоват. Эээ, убирай манцери! Моё логово нет! Неудачники. Стас? Сижу я скальбис! Манцери! Там ловушка! Нас обманул! <связать> Алё, мистер Бак, ответь на моё сообщение. Я вижу. Хорошо. Так, твоя сила, там же у тебя написано Все. <связать> То есть моя <связать> <твоя> сила, <он связать> <на> какого? <связать> это... Так, на, вся... на всякий, <связать> ста... а, на всякий случай ставим. Второй хан. <связать> а, Тики, де трансформация. <связать> <связать> <связать> Давай. Ах <связать> <Там, связать> мне это надоело, молодеюшка. Второй хан. Слушай, вы никто не хотите дать всякие калки, никто не хочет телепортировать себе. не могут, потому что калки сейчас у владельца, если он у владельца, то... Ой, можно переместить на мистеру багу или Мистер баг. Там Да, да, да, именно так твои силы работают, неужели догадался. Так, выше. Выше. Так, нам надо подняться как-то наверх. Супер шанс. от Ладно, я не Дракон ветра. ветра. Меня никакие люди не хотят телепортировать. Нет, не А такие лошади. Mm. Лошади не могут, они не применили свою силу и не, не смогут тебя переместить. И... Лошади и трансформируют. Трансформируют. Валь, валь, валь, давай, вальняна. А, это. -а Аааа. Надо вот. как-то про аккуратно пробраться на второй этаж, потому что тут очень много ловушек. Аккуратно, будь, пожалуйста, тут очень много ловушек. Телепортируйте меня кто-нибудь. Так, сейчас, мне нужно чудес. А я в до сих пор. Так, быстрее! Вс, не. Все тут. <связать> тут, все тут. Пряжься, Тики. <связать> второй сан! Шуп. Шуп-шуп. А, Шупу а, погнали. Так. Второй сан! Есть одна маленькая. <связать> так, есть один человек. Мы ему <связать> поверится. Обезьянка, мой.. Обезьянка. <связать> <связать> <связать> <связать> черепашка, иди сюда, пожалуйста. И что? Ты единственный человек, которому я Дай <связать> дас! <связать> <связ <ганную> О, черепашка! Обрезан. Черепашка, иди со мной! О, Старый, сейчас. Мне нужно побыть обезьянкой, и жижком. Только заберу я. Только змея! змея. Я берусь, вот когда клез, значит, мы... берет, берет, бьет меня. Я не пил. Я до того, что он ставит под мой второй шанс. Ой, ай, ай, ай! Ой, Ай! ой, ой. Ой, ой, ой, ой, ой. Я сейчас Бум, так, бом, вот и этот и, сей, командный блок сей. нужно как-то убрать, потому что он не стоит в второй шанс. шансов. Остались только те, Гамуя, он, <связь> Ладно, сейчас я, передам... я придумал план. <связь> больше, чем Переб... Вот <связь> и Ага. <все>. А, <связь> ай, да, да, какой-то там баг. Пошли вон. Лошадь, телепортируй.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 Перезарезать. Я... Перезарезать свой камень, чудес. Эээ, Скаб, ты, не... а, ты ска как тебя? тебя нужно как их да -да. э, победить, и... а победить? Ты знаешь, вообще хотя хотел немного. Давай, помоги мне поставить второй шанс. Так, Ва давайте думать. Давай. А, если переместить, побеждай его здесь я и вс ⁇ а, а моя кума в... Ай, моя кума находится да, в компьютере. Задержите его здесь. А. Я его не вижу тут снимать мужчину. Так, задержите его. Так, он ушел оттуда. Да ладно! Абсолютно! Да, давайте, все! Быстрее, сэр! Давайте, сэр! Сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, быстрее. сэр! Сэр, сэр, не жалейте сэр! Сэр, Моя кума. да, вышли через да, Давай, да, Бэк, да, да, да, да, да, да, да, да, Вот остались. она, да, да, да, да, Чудесно. Я да, а да, я наконец, всё уходь, всё я говорю, в прошлое, и вы все заново помните? Нет, я тебя потом в прошлое верну. Ладно, всё, Дим был. сложнее. Все, уходим. Так, жучок, Скоробучок, скоробучок. Поли отсюда, иди вот. Я укру. Я, короче, в... Так, а второй? Так, ладно. Так, змейка осталась ты. Саму минус. Да, змейка. Давайте мне, пожалуйста, Мистера Бага был другой телеспорт, а тебе я не дам его. Адриан. Видишь? все теперь давай. О, Трашформируй, что вдруг это мираж. Какая же семья противная да, жутко. Хорошо. Но, я думаю. Идиоты. Ах, хва да хватит! Ты ах, ах, ах, ах. Это уже мучение, Наталья! <свес> Короче, но... все. Победили знали, а знали, акуму, видимо, бражник бражник с у сойти. Все короче, я заберу ваши камни чудес позже. Все, все, все на этом будем заканчиваться. Всем удачи, всем пока.